мы приехали, нарядились как смогли, взяли первую с собой, потому что сказали, будут игры с водой сразу. Сейчас покажу, что взялись из еды. Нам еще идти минут, наверное, 10. Ну, 100 человек? Больше 100 человек, если учесть, что у всех двое-трое а, детей. Так, мы взяли колбаску, нарезочку и взяли булочки. Значит, Я думаю, этого достаточно. Все, берем вещи ты пить хочешь Ма? а мы пепил. Значит, а, а, а, а, я тебя сейчас достанет Красный. пим мальчик мы пим мальчик мы пим мальчик мы пим мальчик мы пим мальчик мы пим мальчик мы Выглядит это приблизительно вот так Фотозона, Там аквагрим Ну в общем только-только собираются еще ребята Это же детский стол Пива не надо сюда Вот и сконец. Она там не в вот шоу на этих вещах. А по ней и по ней Смотри, хочешь, девочка? Да, это ездит, девочка. Ну ладно, мы ждем, наверное. Детский стол готов, такой он длинный. Сейчас еще принесут, будет отдельно стол для взрослых. Это для конкурсов. Так? Не знаю, вон там, наверное. Не набирается, да? Не набирается, да? Вообще классное начало. Детей и испанских много, и русских, и даже мальчик нашего отеля. Кренажем, так я думаю, сейчас Сережа посмотрит, что-то у них там набирается бассейн или нет а -а -а. очень технологично всё. понятно а что через шланг не получилось а, не, не идет да через шланг напор маленький попробовал она что-то пробусь о второе лидро нашли давайте помогают все <звук> Пока ты в двух местах Одна часть детей разделилась там, где стол Часть на гриме И бассейн Водичка все набирается Сейчас, Марк, дай наберут Макс, добирай, водички да? попить Макс, добирай, Макс, это, это для бассейна а, вам это же это пить ловит. Ян, Ян, Ян Выловил много рыбки? Да Это фрукты выловил. Давай-давай, давай, давай молодцы. Ой, к нам торт подъехал. Какая красота, какая прелесть. Ну, что, давай, даже... ну да. Я Я даже... Боже, посмотрите, сколько людей собралось с детьми. на меня. Давай, девайс. Ренат, Вян, хватит. Но. Наполеон. Да. Вкусно? Будем теперь знать, кто делает торты. Так, сейчас конкурс. Кто быстрее выдавит сок? Где Ренат? Ренат кушает. Ты проголодался, да? Покушаешь, потом приходи, хорошо? Там нужно выбрать в какой-то команде будешь, там где высок будете выдавливать, понял? Стаканчики готовы уже. молодец! Марк, ты одной рукой придерживай, ковш. А да, одной рукой держи. Вот за эту ручку держи, вот так тебе легче будет. Ага, и крути. Все, давай, Ренату, давай. Все, ты выжил. Давай. Оставляй это сюда. Ренат, давай. Давай, ты. Давай, молодец. Держи, держи, дави сильнее. Давайте, чтобы все стаканчики были заняты. Знаете, как половинку, да, в Да-да-да, вот. вот. молодец, молодец. Умничка. Поэтому он знает, как это делать. Давайте. Даже Вкусно. Вкусно? Ну-ка, тут такие сладкие. Не пробовала. Сейчас Попроб. попробую. А ну, Карина! -ка, Вкусно? Можно попробовать? Ну, М -м -м -м. ну что? Можно? Очень сладко. Да. Даже вот новый ну, за стол. Какой-то будет гавайский ежик. <связывается> <связывается> <связывается> давай, давай. Внутри конфеты, да? <связывается> Палочка нужна. Ой! Аля, Вот так! Все! Ой! танец. Отлично станцию, получит конфеты, и костю. Да, вот. Давай, да. Господи, ребята, такая беда случилась Девочка пропала Только ее мама переодела Она была в нашей группе Три года Валерия Никто найти не может ее Сейчас полицию уже вызвали Ищут реально Все, ужас Как страшно ну, сразу-сразу позвонили в полицию. Тут позвонили в полицию. Что... Да, да, да, позвонили. Не знаю, вообще нигде не видно ее. Просто как-то мгновенно. Но здесь очень много детей, очень много компаний. Она просто могла не в ту компанию пойти, попасть. Эти зайцы нашли. Их тут же много. Тут, видно, перегрыз его. Собака могла загрызть. Ой, карана. Все, возвращаемся, Папа, нашли. И она просто приблудилась к другой компании, где тоже много детей, отмечали день рождения. И все, она пристроилась, тихонько там сидела, и никто ее не замечал. Фух, слава богу. Все вокруг этой площадки деревянной находятся. С одной стороны, с другой стороны. Вот мы вот там она, видно, перепутала. Ну, маленький ребенок три года, конечно из-за большого количества детей и, в принципе, все веселятся, у всех какие-то конкурсы, игры. Конечно, она могла, она даже и не поняла, что она потерялась. Это уже родители спохватились. Все, вот наша компания. Нет. Ян, бери еще. Бери, еще бери, цветочек. Берем. Рока, Суль. А может, ее, давай. Все это, все знаю. Ты папа! ты? папа, меня это, а это Марк, давай, Марк, давай свои ленточки. Это твои, да? Да. И у тебя красивый воздушный змей. Сейчас он будет длинным-длинным. А -длинным. это у нас хвост дракона, я так понимаю, потому что сам дракон у нас на сосне висит. Какой ты страшный.